К чему мы пришли э, в результате наших размышлений? Э, в чем сходство Раскольникова с Уженым и Свидригайловым? Что их всех объединяет? Как бы вы сформулировали? Пожалуйста. Кто будет отвечать? Мякишев, наверное, да? Так, нет пока. Так, пожалуйста. Даня Григорьев. Раскольникова Уженым и Свидригайловым объединяет собственные собственной теории, по которым они живут, Так. А, второе это то, что они втроем, э, втроем. совершают, совершают какие-то преступления. Втроем они не совершают, каждый порознь. Каждый. Да, да. Каждый, каждый порознь они что-то совершают, да, не какие-то преступления. преступления. Так. Вот, и на сход, ну, наверное, на этом сходство... Заканчивается. Заканчивается, да? Заканчивается. А если говорить Корнел о том, а, вот в чем отличие Раскольникова от этих людей, от Лужина от Сведригаева? А, Раскольникова. Ну вот, все-таки он же центральный персонаж, он да? Он же, да он он главный герой. А? Он главный герой. Это он все? Он Пожалуйста, Алтай. По а, понятно. Так, горячая Варвара, как ты считаешь? Это все, что э, Раскольникова отделяет от Лужина и от Свидригарова? Что вот они выше стоят на социальной лестнице, а он ниже. Они богаче, а он беднее. Это все, что их э, разделяет? Так, ну Григорьев. Я думаю, что основное их различие в том, что Раскольников постоянно думает о содеянном, о своем преступлении. Лужин он... После того, как э, хотел подставить Соню, он, ну, он не думает об этом, он продолжает жить все так же. Как с... он жил, да? да? То есть он не меняется так. А Светлигайлов после того, как он хотел там шантажировать Думу, ну, все это, ну, и получилось, он в итоге заканчивает жизнь самоубийством. Так, каким образом, к чему ты приходишь? Таким образом, что Раскольников, наверное, хоть и более жестокое преступление, но человечнее, что ли. Он человечнее, правильно, молодец. Я согласна абсолютно, да. Он человечнее, чем эти двое, так? Карнел, что ты хотел сказать? Да, в тексте говорилось о том, что ему не хватило смелости, как Северегалу, тоже... Застрелиться, потому что он То есть всего. он хотел, но не смог, он не, не хватило смелости. Но, но может быть, но. вы помните, когда мы говорили про Катерину, да, кинуться в Волгу или не кидаться, что смелее? Неизвестно, что смелее, да? То есть, с одной стороны, вроде бы самоубийство, протест, но с другой стороны, жить гораздо сложнее, да? Жить и мучиться гораздо сложнее. что ты хочешь что-то добавить? Пожалуйста, добавь, жить и мучиться гораздо сложнее, чем а, не жить и пустить себе пулю, да? как сделал это Свидригайлов. А, ну, действительно. Итак, значит, самое главное, а, что Раскольников это герой, который мучится, который переживает и который думает о том, что он а, сделал, что он совершил. Да? А, и это и делает его, наверное, интересным персонажем и центральным персонажем. А на мой взгляд очень удался э, автору образ Свядригая, как злодея, как преступника, как человека, который преступил черту. Вот это очень важно, никто не, не использовал вот это слово. Преступление, оно откуда? От слова преступить закон. Вот это понятие, преступил, я преступил, говорит Раскон. Там есть это слово, да? Есть это слово, и оно в заголовке.